Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров, жуткие, как вывернутые наизнанку люди, чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Это неправда. Правда? Страшней. Я вот тут недалеко раньше же, Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Что такое? Черт! Ч ⁇ рт! Да что же тут творится? Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан! Кошмары! Неудивительно после всего пережитого? Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём! Шанс понять! Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них Ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с черным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику, но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан, и тебе тут быть не положено. За мной! Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Знаешь, мы тут уже давно, а я всё привыкнуть не могу. Странное место это. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая до 6 нашла. Не, мужики, да, не знаю, как вы, вы, а я на поверхности. Да, вот давай, на давай! Текает. Ты сюда, посмотри на под тех двух салаг. А Неудивительно, что полковник приказал удвоить так, а время на дисподготовку. Отлично! Работай дальше! Выписали его. На той неделе его группу отправили Вейте. через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты! Вся группа полегла? Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь, вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Привет, Артем! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипирую. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности еще не ступишь. Одна пыль чего стоит? Фанит до сих пор так. Хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки что тут скажешь все что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке вот твой аванс за этот месяц не забывай зарплату мы получаем армейскими патронами конечно ими можно стрелять бьют они больно но лучше все же приберечь потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение Закрепили. Закрепили. объект чистый да, часть, где мы сейчас точно, замеряли. Мы вчера дверь... Мельник вызывает Закрыто. к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареным запахло, а? А я вчера дежурю в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Да о чем? У красных мобилизация. Загребают всех подряд: от стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет! С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про а фашистов слышал, кстати. Наши посты сосекли сразу три разведголовейки. На поверхности. Их там отродясь столько не было. Три группы? Где? Две, недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, входы ищут. Черт. Думаешь, знают про Д-6? Может и нет, но подозрительно это. Полезут, так получит. Мельник охрану втрое усилил Да потому и усилил, что знает о фашиста Но все же, если они путь узнают Думаешь, Орден выстоит против Рейха? Орден не воюет с государствами Мы же все метро оберегаем, все человечество От чудовищ, от мутантов Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и третья группа фашистов, помнишь? У ВДНХ видели наверху. У нас там был внешний дозор, каленые искали. Но вот они передали, что видят фашистов большую группу. Потом передали, что фашисты видны. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпили. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот три дня назад только день рождения у него был. Что за отморозки это сделали? А это что за бесок? А что, вы хорошо разбираетесь в бесах? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Михайлович, Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Чёрт! Что он там уже натворил? Yes. Открываю! Ладно, пошли! В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил во а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! А черт его знает! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась! Дверь вскрыта! Все разворочено! А Лесницкий пропал! Вот дерьмо! Как? А внутри там что? Хранилище там! Вроде химическое оружие! Хотя черт его знает! Капец! Сейчас мне полковник Залесницкого арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Да, взять-то мы D6 взяли, но сколько ждут выхода и входов? Целый город, тайники, бункеры. Что, ребята, Хотя, конечно, спеца. о такой базе можно только -то мечтать. ...свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что не поделили-то? Да кто их знает? что они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Штабные шепчутся, что это они входы ищут. К нам, сюда. Шила в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Они сами тебя поделят, брат, на части, а потом друг друга. Они никогда еще на Орден не замахивались. Это потому что Орден всегда был как еж. Мяса мало, да и то попробуй возьми. А теперь-то мы мяском обросли. Можно и пооблизываться. Слышали про Рыжего и Калёнова? Говорят фашисты. Ну, если это они... Мельник такое не забывает. Из-под земли достанет. Всех. И замочит в сортире. Да шутимся мы, точно тебе говорю. Знаешь, такое ощущение... Как раньше, до войны еще, Летом. Перед грозой душно так становилось. Дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне два года было, как война началась. Я вообще ничего про тот мир не помню. А ты мне про грозу какую-то. Хм, точно. А сын мой, небось, уже и слова-то такого не знает. Вернусь домой, спрошу, у него. Хорошо бы вернуться. Мельник приказал людей выводить. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Говорят, красная мобилизация объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзы. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. А они вообще знают, что тут есть? Или так? Ну, знаешь, если бы думали, что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый наш пятерых красных стоит. На фашистов обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии тысяч пятнадцать народу. Массой задавят. А нас всего-то... Хорошо, если двести человек наберется. Какая разница, сколько их, сколько нас. Будем стоять до конца, до последнего, и все. Вот-вот, до последнего. Герман, эти к штаб по вызову. День Проходите, а я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам, потом. Без вас. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный – худший из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо, Артем, отправляйся с Ханом и найди Черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить Черного. Что? Да как вы взять его? Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет, я выполняю свой долг. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину, избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, Черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война, и ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Артем, скажу прямо, Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если Черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели, так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, ветра может ждать катастрофой. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними, пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. кролик это место себя исчерпало раньше все это было обычным делом а сейчас монорельс кажется фантастикой наши дети уже не будут знать как им пользоваться а внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за это. Я попробую подать на при... Свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед. Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята! Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Я держу. Прав. Молодец справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. Иди вперед, я за тобой. Давай направо, слева тупик. Что-то их спугнуло, будь начеку. Зараза, вот эта скорость. А у тебя ничего реакция, нормальная. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть, и посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность, надевай противогаз. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Помоги-ка! Там удобная позиция, смогу держать большую территорию. Ты же вроде не уязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка, мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почуют и сам вылезет. Старайся оставаться на виду, я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Выть. Держись, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. мешает разглядеть так давай влево там есть обход Там не обойтись! Налево! Направо!